Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас очередные мотобуксировщики «Железная собака». Два букса представлены абсолютно в разных комплектациях и разные модели. Буксировщик, который представлен в камуфляже «Рыбак» на 500-й гусенице. Гусеница имеет шипы. Это помогает, когда открытый голый лед. На буксе установлен двигатель «Зонгшен». Мощность двигателя 15 лошадиных сил На двигателе установлена в базе катушка на 9 ампер, это 108 ватт В базовой комплектации у нас присутствует фара светодиодная на 36 ватт Также в базе у нас идет усиленная импортная цепь сальниковая Цепь X-Ring, то есть с X-образными сальниками а желтая цепь это с O-образными сальниками o ринг также имеет буксировщик у нас защиту. Защита выполнена из трех миллиметровой стали. Букс представлен здесь на катковой подвеске мягкая независимая. Также конструкция рамы универсальная. Все подвески между собой взаимозаменяемы. Крепления уже присутствуют на каждой раме буксировщика. Здесь букс выполнен в стандартной комплектации без каких-либо доп опций. В базовую комплектацию у нас входит двухопорная трансмиссия вариатора на самоцентрирующихся подшипниках Буксировщик здесь с ручным запуском, с кикстартером Также букс имеет отсекатель от снега, чтобы снежная крошка не поднималась вверх На всех буксах установлен фаркоп снегоходного типа Брызговик пластиковый, выполнен из ПНД пластика толщина 2 мм В отличие от резиновых брызговиков его не отрывает и не закатывает под гусеницу рядом с буксировщиком рыбак находится мотобуксировщик в камуфляже охотник на буксе установлен двигатель ланчин 20 лошадиных сил букс имеет базу 1700 красный это 1450 а 1700 по длине на 20 сантиметров букс представлен на гусенице шириной 600 миллиметров на буксировщике установлена катковая подвеска, мягкая, независимая. Дополнительно был установлен поддерживающий ролик, чтобы гасить колебания верхней ветви гусеницы. Укс представлен с реверс-редуктором, реверс дистанционным переключателем на рулевой колонке. То есть не вставая с саней, можно включить нужную скорость. Очень удобно. Также его можно переставить на модуль-толкач и управлять толкачем. Также хочется отметить, Треверс находится у нас на одной площадке с опорной стойкой. На стойке установлен самоцентрирующийся подшипник. Подшипник находится в корпусе, в который вкручивается пресс масленка. Можно обслужить подшипник, не снимая его свала. Данный буксировщик уезжает в Кандалакшу, а рядом с ним поедет в Санкт-Петербург. Ну а мы начинаем погрузку. Буксы погружены. Также у нас действует доставка по Мурманской трассе, по Новой Ладоге, по трассе М8. Мы доставляем своими силами, дешевле, чем транспортные компаниями. И также при покупке мотобуксировщика мы начисляем бонусные баллы в зависимости от стоимости букса. Ориентировочно это где-то в районе 5000 рублей мы дарим бонусов на следующие покупки. Всем спасибо за просмотр. Пока!